Была возможность написать заявление на собаку-поводыр. Вот когда Зайга уже обучил Теодор, когда я уже попробовал, как пройтись, можно, ну как ведет собака-поводыр. Но я написал заявление. Было всего три участника, которые хотели собаку по воде. И каждому нам был ну, тест такой. Кому больше она подходит, эта собака. Ну и вот тогда получилось так, что Теодор меня выбрал. И уже потом Зайга тоже предложила чтобы больше людей узнали о таких собаках специальных. Ну и целовая кемарепилепсию, коспала из нотек человека к мясакому. Тадыр суньки сир, натердигаем и мы gribām Грибан пасал, ну я ему усказал, сал тебя, потому что человек знает, что ты это, если он первый kas взял меня, вот, а до сони, он сони, человек, я из и это ассистент, он может что-то подать, упал, что-то подаст, поможет одеться, снять куртку, разуться, дверь открыть, включить свет. Это все тоже не так просто. Если человек не может сам подойти к выключателю или дотянуться до чего-то, собака очень помогает. У отрасли, когда уничтожено ведлоука, я пашемо не что и каждый тапец тайга, а без в Аиракс рейс, у не так много и нас. На у нас есть на всего общества обучил собак, и одну потому что сам человек не двигательной не покупает собаку дают и обеспечивают ну, на всю жизнь, как бы и тренировки, устраиваемшие питание, обеспечивают ветеринарные услуги для собак и все время присматривать за тем, чтобы она не теряла свои навыки этой собаки и чтобы было хорошо ухожено. Бейк. Бейк. Бейк. Бейк. Ну, ждут люди собаку, мы, просто у нас нет таких возможностей, таких ну, финансирований, чтобы обеспечить. И появились бы еще больше желающих, мы сейчас так и не ищем, потому что у нас уже есть сколько, 12 и 3 человека было на собак-ассистентов. Ну, нам бы хотелось, чтобы наше общество помогало вообще в Латвии всем обеспечить таких собак, которые хотят передвигаться собакой, потому что это намного комфортнее, удобнее и быстрее, чем вот с белой тросточкой передвигаться. Ну вот, нужно своей работой добровольно помочь. Нужно все-таки рассказывать людям про таких собак, вот, организациям, чтобы они понимали, что они есть необходимость такая в чтобы они было желание и финансирование помочь. Mm -hmm. Они не знают просто, что есть такие собаки, как вот собака помогла, а как без собаки передвигаться, а как mm -hmm. собакой передвигаться. чтобы вот эту информацию нести дальше люди. тренеры, Суни очень людям в их устойчивом, как и, и, и, и, и в mm -hmm. что